Покину навсегда я Станцию разлука И прыгну на подножку Вагон последний на ходу Прости, прощай Жизнь развела нас Ну вот и все Я бросил аккурат в темноту Прости, прощай Сердце бьется сильнее, Прости, прощай, навсегда, навсегда, прости, прощай, пусть судьба к нам станет добрее. Прости, прощай, вспоминай иногда. Прости, прощай, навсегда. I'm not